Жизнь ставит самые необычные задачи, которую нужно выполнить, во-первых, быстро, во-вторых, качественно и в очень непростых условиях. Поэтому экскаватор-погрузчик, он обладает самым большим, наверное, спектром возможностей для того, чтобы быстро выполнить любую задачу. Откопать трубу, вывоз мусор, <как> зимой уборка снега, дорогу, допустим, подравнивали. Сегодня одно, завтра другое. Вкусно не бывает. Машина должна быть достаточно производительной, выносливой и при этом иметь сбалансированную стоимость. Да, комфортно очень. Салон большой, кондиционер, мало шума, управление удобное. Кабин широкую, свободно. сплясать даже, наверное, можно. По технике кейс жалоб, нареканий нету. Машина работает. машинистам нравится, проблем машины не доставляют. Хорошая машина, неприхотливая, легко управляется. Хорошая техника для работы, она идеальна. Любая машина, какая бы ни была, она – живой организм. Как ты к ней относишься, так она возвращает. Народный экскаватор-погрузчик получается.